«Пусть бегут неуклюже» – книга из серии «Слушай, играй и пой». В этой книге собрано 10 различных мелодий из любимых фильмов. В книге есть два режима работы. В первом режиме ребенок может проигрывать мелодии, используя подсказки в виде нот. А во втором режиме ребенок может послушать песенку. А вода по асфальту рекой. И неясно про в этот день не Почему я веселый такой? А я играю на гармошке у прохожих. На виду, к сожалению, день рождения только...